Здравствуйте, дорогие друзья! Я долго отказывался от того формата, которым будет представлен этот ролик. Мне не нравится такой формат, но очень много наших подписчиков запросили, чтобы мы сделали обзор на обзор блогера Андрея Бищенкова. Андрей Бищенков недавно приобрел наши материалы с тем, чтобы попробовать разобраться в этих материалах, но на самом деле нам обозначили множество ошибок, которые были допущены в момент работы. Мы связались с Андреем, и Андрей позволил нам рассказать все, как есть. За это ему отдельное спасибо. То есть мы сможем на примере его ошибок разобраться, что было сделано неверно, почему и как нужно было делать правильно. Это очень удобный формат для того, чтобы другим мастерам разбираться, понимать в этой технологии на примере ошибок другого мастера. Андрей свой обзор начал с упаковки. Он отметил, что упаковка очень удобная, она занимает мало места и, соответственно, удалось отказаться от многих нарезок, которые были хранились раньше в каких-то мешках. То есть сейчас это заменяет бухта филлон полимер. Да, все это верно, но не добавлена еще следующая информация. Дело в том, что когда мастера нарезают себе такие вот библиотеки по пластику из различных материалов, схожие по маркировке, то в этом случае подобная библиотека не обеспечивает адгезии, потому что производители бамперов, они ставят прежде всего задачу, чтобы бампер был в меру прочный, в меру эластичный, обязательно доступный по цене, ну и не обязательно, чтобы он повторно хорошо сваривался. А производители филин как раз ставят перед собой задачу, чтобы пруток, которым мы работаем, обеспечивал хорошую и уверенную адгезию. Итак, ребята на шестой минуте пытаются проварить пластик из полиамида. Они правильно делают, начинают с изучения маркировки. На большинстве автомобильных пластиков есть маркировка. Соответственно, они увидели маркировку PA66 и такую же самую маркировку подобрали в пластике. Все верно, все должно совпадать. Они сделали некоторый тест и начали сварку. Я хотел бы обратить ваше внимание, что работа с их стороны была сделана очень корректно. Обратите внимание, они сказали, что у них в боксе температура 18 градусов, это не особо много, то есть это свежие условия. Все сделано правильно, потому что полиамид это очень тугоплавкий пластик. Они поставили более высокую температуру, но нагреть Полиамид при помощи газовой горелки или, как в случае Андрея Бищенкова, паяльной станции, не представляется возможным. И они подняли температуру э, ремонтируемой детали феном. То есть они сделали э, очень верное действие, потому что э, нагреть э, посадочное место, э, соответственно, пруток и ремонтируемую поверхность при помощи э, инструмента с маленьким потоком воздуха было бы невозможно и образовался бы непровар. На тему непровара мы еще поговорим дальше. На седьмой минуте ребята делают фаску-канавку, после чего обрабатывают, срезают вот эти наплывы при помощи канцелярского ножа. Делается это для того, чтобы Продлить срок службы фрезы. Грани фрезы не будут забиваться, и фреза будет дольше вам служить. На 10 минуте четко видно, что при работе Андрей не зачищает материал. Почему нужно зачищать материал? Потому что, как ни странно, пластик также покрывается оксидной пленкой. И по мнению европейских технологов, пленка покрывает пластик через 30-40 минут. Таким образом, выполнять зачистку пластика необходимо перед выполнением работ, а не за день до этого. Не было ребятами выполнена следующая работа. Не сделан клиновидный срез. Именно этот клиновидный срез позволяет вам проварить шов и вставить пруток, в начале сварки, его не будет заворачивать. Это позволит ну, в какой-то степени аккуратнее работать. Теперь я снимаю оксидную пленку. Все тем же самым канцелярским ножом. И разогреваю пруток филен-полимер и посадочное место. Обращаю ваше внимание, я это делаю обратно последовательными действиями таким образом что разогревая и одну и другую поверхность то что было сделано у Андрея при помощи фена поскольку у него низкая температура в боксе мне нет большой необходимости потому что в нашем боксе температура 22 23 градуса разогреваем два посадочных места и когда видим что поверхность готова к соединению начинаем стыковать когда мы работаем с более толстой деталью, с более тонкой, более толстую деталь мы должны греть несколько дольше, потому что ей больше требуется времени для того, чтобы нагреть до той же самой температуры сварки. После того, как у нас разогреты и поверхность ремонтируемая, и пруток, мы начинаем их соединять. Вот таким вот образом у нас входит пруток. Обращаю ваше внимание, что... Я разогреваю обе эти поверхности обратно поступательными действиями. Видите, я прогреваю и одну сторону, и другую. При этом я оказываю давление на пруток. Пруток находится под давлением. А клиновидный срез позволяет в какой-то степени зафиксировать пруток. То есть он не будет уходить в другое место. И обращаю ваше внимание, я обязательно прогреваю обе поверхности обратно поступательными действиями. Таким образом, у меня обе поверхности будут хорошо закрыты. У Андрея на ролике было видно, что явно прогревается только фюлин, а ремонтируемая деталь она прогревается в меньшей степени. Это неправильно. Да, механическую прочность Андрею удалось показать очень высокую, но на самом деле для герметичного шва такая работа будет некачественной. То есть провара полноценного не будет, герметичность не удастся достичь. И еще раз ваше внимание обратно поступательными движениями. Еще с интересной ситуацией столкнулись ребята, когда они выполняли ремонт детали с волокнами GF30, они предполагали, что это полиамид. В большинстве случаев действительно со стекловолокнами идет полиамид. И для этого требуется расходный материал, где маркировка подсказывает то, что это полиамид. Но интересная ситуация в том, что больше производителей начинают делать полипропилен со стекловолокном. То есть такая маркировка PPJF30 не является чем-то удивительным. Почему ребята и столкнулись с этой проблемой? Они не могли понять, как же так? Полипропилен приварился, а полиэмид отпал. Вот поэтому нужно внимательно смотреть маркировку. Еще касательно маркировки, я э, в, э, в окончании этого ролика покажу, каким образом э, официальный сайт www.filinpolimer.com будет полезен, для того, чтобы вы могли понимать, при какой маркировке, каким материалом вы сможете воспользоваться. Также нужно отразить о полиамиде и полипропилене с точки зрения зарабатывания денег. Полипропилен это доступный материал, доступный материал как цена прутка, так и соответственно те деньги, которые оплачивает клиент за эту работу. Но полиамид другая ситуация. Да, он более дорогой изначально в цене прутка, но и денег вы на нем сможете заработать намного больше. Нужно отметить, что полиамид – это тот материал, которым работают профессионалы. То есть те люди, которые уже научились работать прутком, понимают сварку пластика, хотя бы могут выполнить какие-то более простые детали. Полипропилен более доступный по цене, поэтому мы рекомендуем при Приобретайте его. Начинайте общение с пластиком через полипропилен. Когда у вас будет больше опыта, переключайте на полиамид и зарабатывайте деньги. И вот теперь самое интересное. Системные ошибки рассматриваем уже на примере второго ролика, где Андрей с Михаилом ремонтирует бампер от, если не ошибаюсь, акцента. Итак, после того, как соединили две детали, все правильно сделали, соединили и прихватили паяльником, у нас на паяльнике образуется вот такой деструктивный пластик. Что это за пластик? Это пластик, который пережженный. Это пластик хрупкий. То есть этот пластик не обеспечит хорошее соединение. Что делают ребята? По технологии нам необходимо соединить с одной стороны, потом, соответственно, соединить с другой стороны, таким образом, чтобы у нас прихватка прихватывала и одну, и другую сторону. И потом, вернувшись на лицевую сторону, срезать вот эту вот часть, убрать деструктивный пластик. Это делается при помощи специальной конической фрезы. И в это место установить расходный материал филин-полимер. То есть, когда он нагреется, он заполнит полностью вот эту вот нишу. Будет выглядеть вот таким вот образом. После чего бампер необходимо перевернуть. Бампер будет держаться уже за счет этой сварки. При помощи фрезы убираем Здесь деструктивный пластик, и точно так же провариваем его материалом филен-полимер. Таким образом, у нас на выходе будет следующая ситуация. Наверное, видно, я предполагаю, что будет хорошо видно на мониторе. Вот. Что происходит, если мы не убираем деструктивный пластик? Ну, представьте, у нас адгезия будет затрудненная. То есть деструктивный пластик, он все-таки не так э, позволяет хорошо этому материалу свариться, и соединение на этом месте будет недостаточно прочное. Это вот очень важная техническая ошибка. Да, конечно, постоянно переворачивать бампер, это мало кому понравится, но, тем не менее, технология филин-полимер, она обязывает сделать именно таким образом, для того, чтобы получить качественный шов. Если же вы э, допускаете мысль, что в этом случае э, на, на этом участке не будет, особо каких-то напряженных участков, тогда вы можете эту последовательность не соблюдать. Но будьте готовы к тому, что ваша, ваш шов будет недостаточно прочным. После того, как вы проварили лицевую сторону, Андрей с лицевой стороны после провара основного шва положил замок. То есть здесь более-менее сделал аккуратненько и положил замок для того, чтобы дополнительно увеличить точку контакта, чтобы как бы собрать эту сторону и эту сторону в единое целое, то есть перекрыть их единым целым замком. После этого Андрей проваривает вот эту вот часть материалом филен-полимер и накладывает такой же замок с этой стороны. Вот. Но в чем начинается еще большая ошибка? Большая ошибка заключается в том, что Андрей вот здесь не углубившись внутрь, то есть не сделал вот такую фаску, он, соответственно, после этого начал обрабатывать с лицевой стороны. Вот этот наш замок. И практически весь его полностью срезал. Ту же самую работу он проделал и с тыльной стороны. Таким образом, все, что было нарушено все впоследствии было срезано. Как нужно было поступить? Ну, начнем с того, что последовательность действий именно такая, что провариваем сначала силовой шов с лицевой стороны, потом силовой шов с тыльной стороны, затем с тыльной стороны мы провариваем, соответственно, замок. Причем замок мы в этом случае можем не углублять Потому что тыльная сторона нам не важна Каким образом она будет никто, не, не выглядеть Никто не будет заглядывать внутрь этого бампера Но сохраните вот эту вот механическую прочность Пусть ваш бампер здесь будет наиболее прочным А с лицевой стороны что нужно, что нужно было сделать? Нужно было углубиться при помощи фрезы В этот участок И соответственно этот участок заполнить при помощи замка и только потом лишние вот эти вот кусочки срезать. Таким образом у вас механическая прочность была бы вот такой вот большой. То есть она бы обеспечивала шивку обоих сторон. И хотел еще подчеркнуть вот такой вот момент. Действительно, бывают случаи, когда необходимо углубиться. То есть, например, бампер может не сесть в какие-то там ловушки, в какое-то место. Тогда мы углубляемся при помощи конической фрезы. Делаем такой как бы вырез. И после этого его заполняем лентой. Соответственно, потом можем вот это дело срезать. Но когда у вас нет потребности в том, чтобы обрабатывать тыльную сторону, пусть она будет поверх, тогда ваша механическая прочность останется наиболее сильной. Вот эти вот ошибки были допущены. допущены. На что это влияет? Это влияет, конечно же, на качество шва. Тем более, обратите внимание, у вас этот порыв произошел в бампере именно вот в этом месте. Это наиболее напряженное место. Поэтому такую работу я бы рекомендовал делать все полностью по технологии, чтобы у вас не было никаких обрывов. Так, ребятки, теперь смотрите еще вот такой материал касательно фрез. Очень частая ситуация, я обратил внимание на ролики, Андрей применяет фрезу не оригинальную коническую, хотя у Андрея оригинальная коническая фреза была в комплекте, а поставил то, что было удобнее. Ну, что-то вот в этом роде. Вот такие вот варианты. Эти фрезы на самом деле нам или совсем не подходят, или не очень подходят. И здесь дело в чем? Дело в том, что сейчас мы поменяем ракурс, и я вам покажу, что как раз вот этот вырез, вот этот вот размер, он у нас должен быть сформирован фрезой в посадочном месте. Если этого не происходит, ну, представьте, каким образом вы сможете сделать в этой фрезе, вот такой фрезе, вот такой вот вырез. Вы это просто не сделаете. Как минимум у вас фреза будет забиваться пластиком, и это будет, ну, какая-то поверхностная чистка, не более того, но не будет необходимого полноценного проникновения. Поэтому относитесь внимательно к фрезам. Фрезы все-таки тоже очень сильно и упрощают вашу работу, и, соответственно, делают качество шва наиболее прочным. Еще немного хочу рассказать об упаковке. Андрей в своем обзоре предполагает, что ему в подарок досталась фреза, которая была в упаковке. На самом деле это не так. Есть у нас бухты, которые идут сразу с фрезой, а есть бухты, которые без фрезы. Хотелось бы немножко по упаковке э, вполне рассказать. Вот обратите ваше внимание. У нас бухта так называемая бипрофильная, когда с одной стороны у нас окошко, из которого мы достаем 7 метров треугольной, э, треугольного профиля синего цвета, а с другой стороны в этой же самой бухте 3 метра плоского профиля синего цвета. Не смотрите на цвет упаковки. Цвет упаковки э, означает, что это э, упаковка необходимо для работы с полипропиленом. А цвет, мы, цвет прутка мы определяем соответственно, по вот этому рисунку, который у нас вот здесь вот расположен. То, таким образом, если у вас будет вот такая упаковка синего цвета, это говорит, что она из полипропилена, а черный пруток внутри говорит о том, что это материал, соответственно, черного цвета. Но это будет тоже для восстановления полипропиленовых деталей. Итак, вот у нас две упаковки. По большому счету они отличаются только тем, что здесь есть фреза. А здесь у нас фрезы нет. Соответственно, фреза у нас закатана только с одной стороны, там, где э, находится 7-метровый треугольный пруток. Здесь такой фрезы, соответственно, нет. Ну и вы можете услышать, да, она там внутри болтается, то есть она находится сразу в комплекте. Почему такое решение? Потому что когда мастера начинают работать э, с материалом филин-полимер, желательно, чтобы они все-таки соответствовали полностью технологии. И в этом случае, чтобы в вашем комплекте сразу находилась фреза. Поэтому, приобретая первый раз, мы вам настоятельно рекомендуем делать покупки с фрезой. Когда вы будете покупать дополнительно следующие покупки, ну, тогда можете рассмотреть себе такое решение. Да? То есть уже без фрезы, потому что фрезы вам хватит, в общем-то, надолго. Но вы можете также рассмотреть и другой вариант. Когда у вас заканчивается треугольный 7-метровый пруток внутри этой бухты, вы можете отдельно себе докупить, отдельную бухту, в которой будет 10 метров. Это монопрофиль, то есть с одной стороны только профиль, а с другой стороны глухая крышка. Когда у вас закончится с этой стороны 3 метра плоского плоской ленты из полипропилена, вы тогда сможете докупить себе только плоскую ленту. В этом случае вы немножко сэкономите денег, то есть это будет вам некоторой помощью. По второму ролику замечаний заметно меньше, чем по первому. И видно, что у ребят есть достойный материал, для удобства подбора пластика приглашаем воспользоваться нашим официальным сайтом filindifyspolymer.com. Именно то, что написано на коробках оригинального материала. При переходе вы попадаете в поиск и артикул маркировки и можете указывать ту маркировку, с которой вы столкнулись. Ну, например, забивать необходимо английскими буквами, скажем, полями. Система предлагает вам воспользоваться именно этим материалом. Вы можете пройти сюда и увидеть этот материал. Так он выглядит. То есть, вот, пожалуйста, маркировка. Цена этого материала в интернет-магазине. Обычно эта цена соответствует и цене в розничных магазинах вашего города, описание этого материала, и видеоролики, которые вы можете просмотреть и воспользоваться подсказкой, каким образом работать с полиамидом. Либо, например, вас заинтересует другой материал. Ну, например, материал, схожий, как и АБС, но имеющий маркировку АСА. Вот, пожалуйста, вам предлагаются материалы, такие как АБС, бухточки АБС. Та же самая ситуация. Прописывается маркировка, прописывается условия работы и предлагаются ролики для обучения. Также у вас идут материалы, которые будут полезны при работе с этим материалом и инструмент. Поэтому приглашаем, не забывайте воспользоваться этой функцией, она будет для вас очень полезной и интересная.